добывать так короче в этой серии я буду наверное добывать алмазы и семечка блин у меня столько хлама в принципе еще и можно это переделать Господи... За что?! Нет! А -а -а! Господи... Что за лошадь? Скелета лошадь... Боже мой, что это такое?! Чего?! Наездинки?! Понял... Куда?! Алмаз... Еще один. Еще один. Эй, слышь, иди отсюда. Иди-иди-иди-иди-иди-иди-иди. А-а-а! <Kelseyishes> щадили, в принципе. Господи, меня пугают эти звуки.